Тренинг очень понравился, очень много чего, чего проработала, с тем, с чем пришла, получила волшебное удовлетворение. Спасибо большое Игорю за такие волшебные моменты, я начала верить в сказке. Спасибо.